Ребят, привет, привет всем! Собственно, закончился отпуск и еду по дороге от Лоу до Москвы. Попытаюсь показать вам самые сложные участки, которые здесь есть. Как сейчас выглядит дорога. Поедем через перевал, через Майкоп. Потому что, если поехать через Джуку, сейчас обратил внимание, большая авария. Девятка, в хлам с КамАЗом, даже есть трупы. Вот, ребята спешат на море, так что будьте осторожны. И будем ехать по э, дороге через Майкоп, как я уже сказал. Здесь не очень. Поэтому здесь на всех навигаторах коричневый цвет нарисован. Мы думали здесь пробка, а здесь дорога говно. мы ехали сюда, стояла большая пробка за два километра до Лоу, потому что есть нерегулируемые пешеходные переходы, и люди переходят дорогу соответственно, идут на море. Мы уже, по сути, доехали до Лоу. Вот висит такой издевательский знак, на котором написано один километр. Да, Один километр до Лоу. Вот этот один километр, мы стоим уже 25 минут в пробке, и еще стоит примерно столько же. Просили у местных, что происходит. Нам сказали, что впереди всего-навсего нерегулируемый пешеходный переход. Сейчас доедем, посмотрим, что там за переход. Ну и поэтому стоит небольшая, но все-таки пробка. Дальше будем смотреть, как будет идти. Если что-то будет интересно, я обязательно покажу и расскажу. Дорога, как видите, здесь вполне себе приличная, даже очень. В одну сторону пока по одной в каждую сторону, но везде стоят камеры, везде стоят предупреждающие знаки, так что будьте осторожны. Вот за то время, которое я проехал здесь, в принципе, был в течение недели, пришли три штрафа весьма таких внушительных. Да, и вот обратите внимание, здесь даже встречаются вот такие вот, Пешеходные переходы с полицейскими, которые регулируют движение. Сейчас это уже экзотика, но они здесь все-таки есть, потому что иначе не пройти, не проехать действительно. Да, все-таки проблемы у регулировщика присутствуют, их, наверное, этому не учат, поэтому у него знаки хаотичные, но в принципе все понятно. Кстати, еще одно очень такое серьезное замечание. Обратите внимание на знаки, когда вы въезжаете в населенный пол. Здесь скорость 60, ее здесь нет. 50 или 40. И как я уже говорил, везде стоят камеры. Поэтому придерживайтесь движения 60 и в принципе тогда не попадете на штрафы. Потому что знаки появляются как-то вот из кустов. видите, здесь большая растительность, и знаки расставлены в таких местах, где фактически там незаметно. Поэтому 40 и 50. Еще одну вещь хочу сказать, ребят, обратите внимание на то, что когда вы пилите порядка там, тысячи километров на море, и вы это море уже видите и понимаете, что оно от вас уже недалеко, Пожалуйста, не делайте глупости, не гоните, даже если у вас осталось там какие-то 20 километров до вашего гостиницы, до вашего санатория, до вашего населенного пункта. Потому что именно в эти моменты, когда вы уже понимаете, что до моря остались какие-то считанные километры, внимание почему-то придупляется, понимая по себе. Когда проехал полторы тысячи, увидел море, и уже на перевале такое ощущение, что все, ас, лишь бы долететь. Именно здесь происходят самые главные ошибки, когда из-за поворота вы вылетаете либо в фуру, либо на вас кто-то вылетает такой же ас. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, не делайте глупостей. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, потому что повороты здесь на перевале действительно очень крутые. 80 ехать здесь ну нереально, просто нереально, на чем бы вы не ехали, поэтому не обращайте внимания на то, что вам могут сигналить сзади местные жители, которые тут привыкли летать по этим э, поворотам, будут моргать фарами, соблюдайте скоростной режим, прежде всего ваша безопасность. Это просто потрясающее место с этой точки стороны, кстати. Вот. Обратите внимание, какие повороты здесь, это к тому, что насколько летать можно здесь. Еще обратить внимание всех, кто едет на море, издалека скорее, не для местных жителей, старайтесь заехать на побережье в понедельник с утра. Не нужно лететь, там, попасть в субботу-воскресенье, продлить себе удовольствие, побыть на море. Вы больше потратите нервов, так как местные жители из Краснодара едут сюда на пару дней и из-за этого стоит огромная пробка в пятницу вечером, в субботу с утра. Это просто жесть, можно простоять 4-5 часов. А обратно лучше выезжать, наверное, в субботу с утра. Потому что, как видите, вот сейчас у нас суббота, время там 10 часов утра. Мы едем себе вполне нормально в том месте, где обычно стоит большая пробка. Вот уже кто-то зачем-то тупить начал. То ли поворачивать налево, то ли заглох. Нет, решил поехать дальше. Да, просто, наверное, решил КАМАЗ пропустить, потому что поворот действительно недослабонервный. И от Сочи, от самого города Сочи, даже, наверное, от Адлера до Туапсе, очень много сотрудников ДПС дежурит на дорогах. С одной стороны, да, здесь очень интенсивное движение, много людей переходит в неположенных местах дорогу, но один, скажем, нюанс, которым пользуются сотрудники ДПС, это следят за тем, чтобы вы не наезжали на полосу, разделительную полосу. То есть они в некоторых местах стоят с камерой, Именно потому, что перевал достаточно узкий По одной полосе в каждую сторону И на повороте вы невольно ну, заезжаете на вот эту встречную полосу В этих местах, в особо крутых местах они и стоят Поэтому, опять же, не гоните 40 километров нормальная скорость Где можно, но ну, чуть-чуть быстрее И обращайте внимание на то, чтобы не наехать на разделительную полосу Как будет ехать по набережной, будет встречаться несколько пробок основных, вот одна из них, до этого была пробка через весь Новомихайловск и теперь стоим при выезде из Новомихайловска и на въезде в Лермонтова. не знаю почему пока стоим, сейчас подъедем посмотрим, но наверное скорее всего обочина виновата, потому что по обочине едет очень много людей, тех, кого не научила они жизни, родители. Ну вот смотрим теперь, как пытается впилиться обочина. А эта пробка стоит в сторону джубки. метра три с половиной, наверное. Ну, кстати, еще одна пробка перед пущевкой. Опять лезут все три вида. кто пытается по обочине обгонять. Небольшая, скажем так, для Москвы это не пробка, а небольшой зато. Вот, кстати, еще одна пробка. Это уже в сторону моря. Если так можно сказать, в сторону Краснодарского края. Причем, когда мы ехали неделю назад, этого не было сегодня. 30 июля так, кущевка и мы это место как-то пролетели да вот фактически местные власти решили починить 6 километров дороги а собрали пробки километров на 10 и, конечно Летом такие вещи не делаются. Но это Россия, Вот вам минус Египет, минус Турция. Ну и ценник на евро и доллар. Ребят, еще один момент, на который хочу обратить особое внимание. Если вы планируете остановиться в дороге где-то в районе Ростова, неважно, куда вы едете, туда или обратно, остановиться в каком-то отеле или отеле на трассе, пожалуйста, бронируйте себе заранее номера, потому что нереально просто вот так ехать, остановиться и снять номер. Я вчера ступил, но, слава богу, я оставил свою жену с ребенком на море, они поедут поездом, потому что... Билеты, как оказывается, есть. И они на самом деле недорогие. Я не знаю, почему поперлись на машине. Но, в общем, я оставил свою жену с ребенком кантам и поехал сам. И именно это спасло меня в том, что я не смог найти ни одного нормального номера. Я снял какой-то маленький, убогий где-то в подвале, ну, лишь была кровать просто, чтобы переночевать. Поэтому планируйте себе, пожалуйста, пожалуйста, заранее и бронируйте номера. И вот обратите внимание на в сторону Ростова. Это 9 часов утра. Нет, это не пробка, машины потихонечку едут, но вот так они едут, я думаю, от самого Воронежа. То есть сложно рассчитать, в какой момент вам нужно выезжать, потому что, выехав там в 5 часов утра из Москвы, факт, что вы пролетите трассу нормально, даже если вы в 10 часов вечера выйдете. Но ну, если вы, конечно, асы можете ехать всю ночь, ну, давайте, пожалуйста, так лучше будет, наверное, потому что все все-таки останавливаются. И вот так вот стоит трасса в сторону Ростова. Вот она та самая пробка перед Лосево. Эта дорога уже в сторону Москвы. Здесь тоже придется постоять В обе стороны пробки Ну и вот чтобы понятно было Почему в пробке стоят Перед Лосева В обе стороны Сейчас мы проедем Нерегулируемый Пешеходный переход Видите, светофор здесь не работает. И вот вам, пожалуйста, так называемое дальнобойское братство. Выезжают две машины с правой стороны. Одна машина стоит и пропускает их. Было бы там три или четыре машины, наверное, бы уехали бы все. И при этом эти люди выстраиваются на обочину, чтобы якобы не пропускать... Другие машины, хотя обочина это их место, по которому они должны ехать на данном участке дороги. Пропусти впереди себя все остальные легковые машины. По крайней мере, так гласит знак на дороге. Водитель тихохода, пропусти колонну. Ну вот, как видите, да, вот вторая фура поехала. Несколько пешеходный переход здесь всему виной. Людей здесь очень мало. Сколько вы с обочины И вот обратите внимание, с правой стороны Сколько стоит здесь Ну, собственно говоря, они здесь и живут Наверное, здесь гнездо у них Ничего не хочу сказать против Деньги надо зарабатывать всем Но совесть тоже хорошее дело Ну или вот так, когда есть две полосы, просто мы ставим фуры на одну из этих полос И примерно вот так и выглядит все это дело Хотя можно было ехать по двум полосам А зачем? Они приехали уже все Ну и сейчас при выезде я вам покажу ту самую пробку, которая стоит из Москвы Вот начинаем из самого Осипа рассекаем время, время 13.40 чтобы было понятнее, наша скорость 100 км в час время 13.47, 7 минут мы уже едем 15 минут мы едем со скоростью 100 км в час Пробка не заканчивается Когда мы ехали сюда, пробка начиналась вот от того моста Давайте посмотрим, что сейчас происходит То есть можно сказать, что количество машин в августе месяце увеличилось Поэтому август месяц, конечно, не доездит по трассе 4 дороги да? Здесь она заканчивается. Да, ну, вывод делать вам.